Так, ну что, вот решил вот так, теперь я сделал, нарастил боков на бок, выше, и сейчас мы попробуем опять на своем испытательном полигоне, а потом уже проверю, как туда, за город, и там уже рванул лес. Садится Дмитрий. на свой шедевр, с Богом поехали. Забрался в гору и поехал едет по глубокому снегу по новой трассе испытывает, не заваливает ли увеличивает скорость вот с такой скоростью он едет вот маневры совершает Никакого заваливания, кричит. Скорость приличная. Вот он съезжает с горки. Вообще идеально, не заваливать ничего. Сейчас попробую поеду за город. Все, а там уже дорога грез. Мечтает выехать без. Последнее испытание. Вот сейчас выезжает уже по дороге. По дороге-то ему совсем легко. Сейчас он будет тут. Поедет по снегу глубокому, где никто не ездил, никто не ходил. Глубокий снег. Его не заваливает. Едет уверенно. Уверенно. Сказка. Ему очень понравилось Вот едет домой Довольный